Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина, а это Олечка перед вами И сегодня мы хотим показать, как можно сделать лизуна из геля для бритья и ПВА-клея Сейчас я покажу вам нашего лизуна, какой он у нас получился А потом рецепт, по которому вы можете повторить, как мы его сделали Смотрите, как он красиво стекает на руку Очень классный лизун он, конечно, такой интересной консистенции, необычный. И, честно, не похож на лизуна из, э, из ферсио, например, из татрабората матрия. Он немножко какой-то другой консистенции, больше такой похож на пластилин. Но он здоровский. Его лучше не бросать на бумагу или на пол, потому что... Он может э, прилипать. Сейчас покажем рецепт, как мы это делали. Ольга очень любит лизуны. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы мы экспериментировали дальше, делали лизуны из различных средств, А также ставьте лайки. Здесь мы уже налили у нас клей ПВА. Мы купили новую банку, так как у нас предыдущий кончился. И сейчас будем добавлять э, гель для бритья Нивея. И постараемся сделать нашего лизуна. Надеемся... У нас все получится. Да, Оль? Да. Давай, добавляем. Что это? Давай, размешиваем. Это, а, а потом зеленый. Размешиваем. Да, размешиваем. <мех> Мешается? Да. Это не тяжело. Не тяжело? Нет. Я надо, я надо, я надо. Мешай сначала. Что? Ну, мешай, мешай, чтобы все вместе было однородно. Ну-ка, давай, мам, давай. Дай. Сейчас я размешаю. А я нет. Ну вот, мне, я помогу. Нет. Ну что нет-то? Я я. Более вредная, да? А я. Теперь мы добавим зеленую буаж. размешивай. Давай, мам, помог. Нет, я сама. Давай, мам, чтоб цвет размешался. Нет, я сама. Видишь, он становится зеленым? Да, он становится. Мам, лучи. Да, сейчас мы его размешаем. Красиво. Да. Ого, целая баночка, да? Да. Вот такая вот у нас масса получилась. И теперь нам нужен секретный ингредиент. Это татраборат натрия. Давайте. Да. Стоп! Стоп! Размешиваем. Очень большой. Ой, я пачка. И он начинает загустевать. Да. Уже вот почти нет. Да. А, а, а что он липкий? Надеюсь, что липкий. И он припалит. Когда он припалит, потом он Пока он не припалит. Он такой пока.